в цехах или в складских помещениях, чтобы освещать более точечно какую-то определенную территорию. Для складских помещений с высокими потолками, то есть то, что выше 3,5 метра, мы рекомендуем наши хай это светильники для высоких потолков и для подсобных помещений коридоров личных пролетов, где не требуется постоянное освещение, где необходимо ну, некая экономия электроэнергии или, допустим, люди не постоянно находятся. Очень удобно будет раз с датчиками. У нас они сейчас воносные, они настраиваемые, Я очень похоже, об этом расскажу. Итак, перейдем к нашему, собственно, ассортименту. это удобство его на сегмент, чтобы вам было визуально удобнее смотреть. Итак, первое, что я хотела вам представить, это консольные светильники, уличные серии, СП-28, 29 и 30. Это достаточно большой у нас сегмент, занимает порядка там, 40% всего промышленного освещения. Ассортимент большой, большой по разбросу мощностей, большой по цветам, большой по возможностям. Я обязательно о нем чуть позже расскажу. В uh, прожекторы светодиодные. Мы, опять же, достаточно большой кусок занимает нашего сегмента, и, собственно говоря, на рынке это достаточно востребовано, поскольку, если вы можете обратить внимание, очень большое количество товаров по разным функционалам, есть переносные, есть так сказать, аккумуляторные светильники, есть со спецвозможностями. Uh, то есть достаточно много чего можно с этими прожекторами сделать, и опять же попозже вам обязательно расскажу. И, соответственно, выделенным отдельным сегментом это прожектора э, спадские хайбы, как раз для тех самых помещений с высокими потолками это все-таки отдельная категория, поскольку они более узкоспециализированы, узконаправлены. Есть прожектора у нас «Умный дом», сейчас разрабатывается серия с марта Мы обязательно, как только она будет готова, представим вашему вниманию, сделаем рассылочку и сделаем презентацию. И прожектор «Эконом-сегмент» серии «Софит», который позволит вам в более бюджетном варианте, если вдруг вам и кому-то из потребителей потребуется обратить внимание на более экономичный вариант проекта, мы можем предложить и такой аналог, не уступающий по качеству всем остальным. Итак, переходим к следующему слайду. Собственно говоря, хотела бы для начала представить вам самый крупный сегмент – это прожекторы. Как можете обратить внимание, у нас очень большое разнообразие модели по мощности. Вот стату 100 1000 ватт – это недавняя наша новинка. И здесь, кстати, хотелось бы остановиться немножко подробнее на 10-ваттниках. Дело в том, что я очень часто слышу мнения с рынка, что маленькие, вес очень небольшой, размеры какие-то неинтересные, вроде как совсем даже прожектор. На самом деле мы немножко забываем маленькую деталь – в общем, изначальная задача любого стильного оборудования — это давать цвет в определенных сказать, концептах, в определенных, может быть, объектах, но тем не менее тот, который от него требуется. Вот если обратите внимание, вот с правой стороны у меня в уголке небольшое, это, правда, такое фото более любительское, нам любезно предоставил Клиент караоке-клуб московский, это как раз освещение коридора, в котором прекрасно спрощается 10 век. То есть Коридор достаточно длинный, при этом можете обратить внимание, что здесь высота почти 2 метра выкреплена. И при этом при всем он прекрасно справляется с тем, чтобы подсвечивать коридор, когда по нему движутся гости. Это вообще, на самом деле, большое спасение для Хорики, потому что это очень мобильный, очень удобный в монтаже и монтаже, Ну, условно, представьте на секундочку, что компания или кофе сделать ремонт. То есть здесь, соответственно, условно хватает гвоздиков, с которым вы стеснял, перевесил, соответственно, какие-то обои, возможно, какой-то ремонт сделал, и обратно его смонтировал, не требуется никаких усилий. При этом свет великолепный, а стоимость его ну, практически как лампочки. Поэтому, вот, если вам или вашему клиенту когда им захочется какой-то альтернативы, очень рекомендую обратить внимание. У нас очень большой ассортимент десятеников, и думаю, вам достаточно понравится. Что касается дальнейшего, почти с такое небольшое просто лично очень люблю эти прожектора. Давайте вернемся непосредственно к ассортименту уже более широкому и обсудим их по сериям и по функционалу. Первое, что хотелось бы обратить внимание, это ультратонкие многочипые прожекторы серии LL9. Я думаю, что большая часть наших клиентов с ними знакомы, но тем не менее хотелось бы про них напомнить. Они представлены достаточно большой разброс у нас до 300 ватт, от 10 Два цвета это черный и белый. У нас так сказать, выполнены они для удобства стилистики определенной, когда требуется блюстей, либо когда иногда требуется ландшафтная подсветка. Белые нам смотрится более интересно. Цветовая температура у нас 4,6 с половиной тысячи Это как раз сделано для сказать, того, чтобы можно было распользоваться как во внутренних помещениях, так и во внешних. Поскольку вы знаете, там функционал бывает разный, более теплые цвета, они как бы расслабляют, более холодные, как раз И, допустим, для складских помещений как раз идеально именно 6,4. И вот как раз как примеры можете посмотреть у нас две картиночки, как раз это классическое применение. Это складские помещения, это наши светильники. А прожектора ЭЛО-920, это 30 вот внизу, прошу прощения, внизу вот эти машиночки, стоит от нестандартных применений, а верхний у нас это 923 ЭЛО, это у нас как раз э, классика жанра, это склады, которые освещают подъезды, и это 150 ватт, вполне достаточно, как можете обратить внимание, то, то, что освещает достаточно большую территорию, здесь видно, как бы, и сторожа, мы уже даже проверяли, это наши технические специалисты рассчитывали, и заодно машина, которая подъезжает, там можно даже считать груз или увидеть какие-то маркировки на коробках. Что касается нижнего, это как раз уже, сказать, автосалон, который сделал подобное световое решение именно для подсветки, для того, чтобы так сказать, не смешивалось с этим фара, а таким образом более интересно смотрелась выигрышный модель. Здесь могу обратить ваше внимание на два момента. Первое ⁇ это очень высокая светоотдача для такого типа светильников, поскольку мы облегчили, если обратите внимание, корпус, он стал более тонким, но при этом он не потерял ни теплоотвода, и при этом очень хорошо ярко светит, то есть никаких технических характеристик потеряно не было. Но при этом, так как логистика, естественно, стала дешевле, то мы можем и более интересную цену, и вам, допустим, транспортировка в регионы, возможно, это будет более интересно, потому что он более компактный, здесь меньше, и, соответственно, более бюджетная перевозка получается. Что касается степени защиты, многие спрашивают, это IP-65. У нас большинство уже выполнено именно в этой защите, для того, чтобы была возможность не бояться пыли, не бояться влаги, совершенно спокойно устанавливать ее во всех местах, то есть в том числе и снаружи помещений, для удобства пользователя, опять же, потому что многим интересны для переноски они бывают, многим интересно для установки в каких-либо подсветках, поэтому как раз здесь вот IP-65 идеально подходит. Угол у них достаточно большой, 120 градусов в России вниз. Соответственно, вы можете, опять же, также поиграть с установкой светильника для того, чтобы удобнее освещать какую-то определенную территорию, либо, скажем так, делать некую цветовую игру, например, таких вот дизайнерских решений, как в автосалон. Итак, следующее, что хотел бы обратить внимание, это, это те же самые светильники, но уже выделенные в несколько специализированную категорию. Первый светильник у нас это серии LL-902-903-905 это от 20 до 50 ватт. Они предназначены как раз для вот более акцентного освещения. Если обратить внимание справа на картинку, это как раз набережный города Сочи. Здесь установлены как раз наши 905 светильники. светильнички. Они сделаны как раз именно для того, чтобы прожектор светили и непосредственно освещали территорию. Плюс, если обратить внимание, очень красиво играть трава. И они здесь стоят порядка трех-четырех лет, если память не изменяет, и очень хорошо себя показали, потому что ни одного нарекания, причем, что среда агрессивная, вы сами понимаете, что море, опять же, как бы определенные грозы, есть песок, при этом, при всем, так сказать, они вполне работают и показывают с песочкой хорошей страны. Есть вариант второй 906, 907, 908, также RGB, но уже с пультом управления так сказать, для удобства. Опять же, там кто-то поленился встать, а кому-то просто удобно управлять, например, вот на подиумах показали такое вещь и делал, когда управление светом идет непосредственно от пульт из рук но иногда бывает, что и из зала люди управляют для того, чтобы, допустим, красиво как-то модель. И э, третье, как раз вот то, что хотела, чтобы вы посмотрели, и вы как раз обратили внимание на уносные датчик, Это наши модельки 906, 907, 908, тоже серии LL. Здесь что любопытно, мы немножко матифицировали эту модель, и обратите внимание, теперь на нас датчик выносной. А, чем он хорош, почему мы решили именно таким образом сделать так технологическое решение, что садится фотологию? А, дело в том, что, во-первых, он сейчас у нас прекрасно поворачивается. То есть если раньше вам требовалось полностью прожектор, сейчас вы можете повернуть датчик в любой абсолютно плоскости, он где-то порядка у него там, больше 200 градусов поворот. Плюс у него на задней стеночке, к сожалению, тут показать, честно, нет возможности, есть три регулятора, то есть вы можете установить чувствительность датчика к непосредственно, так сказать, функционалу. Можете установить цветовое решение, то есть день-ночь, насколько там будет большая чувствительность к свету именно, который поступает к нему. И плюс вы можете установить таймер движения, то есть имеется когда он выключится в тот момент, когда человек, допустим, уже прошел. Можете установить там 10-15-20 секунд, как вам больше удобно. экономить тоже электроэнергии, либо наоборот для подсветки более длительной. Он очень удобен будет как раз вот для приуставительных хозяйств и как раз вот для подобных ландшафтных решений, вот, хотя, в принципе, он прекрасно регулировать и, допустим, в подсобных помещениях его можно, поскольку он устанавливается практически на любую высоту, очень хороший угол и, опять же, никаких сложностей его монтаж и демонтаж не вызывает, поскольку он достаточно компактных размеров. Поэтому очень рекомендую обратить внимание, если можно какой-то комплексно предложить решение, например, да, или, допустим, осветить пролеты, или, опять же, плюссайдные хозяйства, какие-то архитектурные решения с точки зрения ландшафтного дизайна. Что касается данных прожекторов, предлагаю сейчас на данном момент остановиться и все-таки попробовать посмотреть чат, поскольку я вижу, что там у нас несколько вопросов уже возникло. Если у нас технический специалист еще не успел на них ответить. Я обязательно сейчас на них постараюсь вам что-то рассказать. Так, да, со всеми поздоровалась, Здравствуйте, спасибо за приветствие. Так, презентация. Э, у нас она будет размещаться, безусловно, она, к сожалению, не сразу будет выложена. Вы сможете обратиться э, к вашим коллегам из нашей компании, либо к нашим продажникам. Я большим удовольствием, то вам порекомендуют где найти ссылочку. 54 четвертых на данном этапе нет, но, в принципе, учитывая, что у нас в основном либо 65, либо 44, думаю, что здесь мы сможем подобрать что-то интересное, потому что я чуть дальше, если меня больше послушаете, расскажу вам о наших новинках, возможно, что там что-то сможете подобрать именно из более высокой степени защиты. Так, светильники, так, так угу, угу. 3000 прожекторов. Вы знаете, здесь на самом деле мы думали в свое время завести подобный э, свет, но, вы знаете, э, могу сказать так, прожекторы, как правило, все-таки будем откровенно доставить, либо... В помещении промышленное, либо в помещении производства, либо склад, либо подсобку. То есть там, где вот этот самый теплый, приятный свет, да, который, опять же, уютник сесть почитать с книжкой, он, как правило, требуется. Поэтому здесь, вот показ того решения, мы сделали нейтральный, сделали 6-4. Ну, хотя, в принципе, если будет большое желание, конечно, готовы рассмотреть варианты. Он совершенно спокойно. Пожалуйста, обощайте. Алексей, вас прекрасно слышно, да? Спасибо, что проверили. Поэтому в данном случае я просто рекомендую еще раз рассмотреть все-таки тот ассортимент, который есть. Возможно, допустим, 4000 вам подойдет, поскольку свет там действительно нейтральный, достаточно мягкий. Маломощный, вы можете обратить внимание, я думаю, что на софит там есть свет, который с точки зрения вот белый цвет, он смягчает немножко 4000 кельвинов. Вполне возможно, вам будет интересно рассмотреть его. Попробуйте обратиться к ребятам, они, думаю, вам смогут сделать демонстрацию, либо, соответственно, просто каким-то образом показать. Еще, может быть, какие-то вопросы будут или продолжим? Ну, что-то еще появится, обязательно задавайте. Мы, в любом случае, в конце блока еще раз посмотрим, что у нас там есть, ответим на все возникшие вопросы. Итак, переходим к проекторам переносным э, серии LL-5. Что они себя представляют? Надеюсь, надо четко понимать. Мы их разделим на несколько моделей, каждый из которых, в общем-то, имеет свою уникальную особенность, объемен, куда и несет в себе некую сказать, основу для дальнейших действий. Итак, прожектора, который у нас LL512-513, это в чистом виде переносной прожектор. Он удобен, он комфортен, там проединена ручка, взяли, понесли, все красиво, все удобно, осветили, что он требовался, выключили, поставили в отдельное помещение, что называется. Захотели, оставили на том месте, которое он стоит, соответственно, он точно так же будет великолепно работать, у него зарядное устройство, к сожалению, комплект не присутствует, есть другая моделька для этого, но от щиты он прекрасно питается, и, если можете обратить внимание, очень неплохой диапазон напряжения для подобного небольшого прожектора. Представлены мощности 30-50 Вт, поэтому, в общем и целом, для, пока на данный момент для функционала его хватает. Я слышал предложение о том, что, может быть, можно сделать более мощный, менее мощный, но практика показала, что рынок вот на данном этапе пока не сильно их э, спрашивает, поэтому мы пока вот оставили в том виде, в котором есть. Вторая модель, которая мне лично очень интересна и мне очень нравится, это 502 и M503. Это именно моделька на штативе, там укрепляется, как вы можете обратить внимание, два небольших прожектора, они бывают 30 или 50 Вт. И что, кстати, очень важно, обратите внимание, у нас уже есть соединительные провода с коннектором, которые уже встроены, то есть вам не требуется дополнительно докупать что-либо. Uh, и вилочка IP44, которая вам позволит, опять же, при необходимости uh, штатик прикрепить теперь на улице. Бывают там съемки, бывают какие-то uh, варианты, когда требуется именно выносное решение. Тем более, что переноска на самом обществе какие-то вещи. Но бывает так, что так сказать, хватает uh, провода. нужно uh, удлинитель, соответственно, вы его вносите. Можете быть спокойны, что uh, IP44 вам позволит как бы не испортить прибор, и, собственно, ваш удлинитель, кстати, штекер у нас тоже очень хороший что касается смогу прибора здесь тоже вопрос был по мощности в свое время и вот для понимания процесса я тоже как раз небольшой любительской фотографии у нас это уже более частный сектор, это вот подсобное помещение, ну, будем считать, условно, сарай, 27 квадратных метров, вот здесь как раз 30-ваттнички стоят, и можете обратить внимание, что даже при выключенном верхнем свете там абсолютно хорошо видно помещение, да, возможно, мелкие моторные работы будут делать сложно, но, в принципе, для этого не предназначено с точки зрения освещения очень хорошо, и более того, заметьте, что здесь как раз 6 6400 кельюнов, свет не смотрится очень таким уж холодным. То есть здесь вполне комфортно находиться, вполне комфортно делать какие-то работы, либо просто зайти, условно говоря, что-то взять и выключить свет. Гарантия у нас на этот товар два года, что тоже, в общем-то, неплохо, учитывая, в каких условиях приходится даже прожекторам работать. Вот, надеюсь, что вас они заинтересуют, поскольку действительно это очень удобная модель, которая действительно, обратить внимание в статус штатива, можно очень хорошо обыграть, опять же говорю, в ландшафтных дизайнах и в производственных помещениях, когда требуется подсветка какого-то, допустим, угла. Вот у нас есть клиент, который занимается рыбопроизводством, вот они как раз, как ни странно, при упаковке консервов и охлажденной рыбы вот, большим удовольствием пользуются подобным прожекторы. Поэтому иногда подумайте, что такой вариант тоже будет интересен. И э, следующий вариант, который хотим вам предложить посмотреть поподробнее, это аккумуляторные светодиодные прожектора. Они на переносочки, они больше похожи вот уже на фонарик. То есть особенно вот верхняя модель, она, кстати, очень интересна. Она достаточно уникальна, сейчас немножечко о ней расскажу. Здесь есть L911 и L912-913. Нижний прожектор у нас с вами, это именно переноска к зарядным устройством, это все в комплекте, естественно, аккумулятор. Есть адаптер, также, который идет в комплекте. Он порядка там весит двух-трех килограмм, очень удобен для, допустим, даже частого использования. То есть, например, поехали в поход, решили где-то отдохнуть, пожалуйста, совершенно спокойно можно взять подобный фонарь, работает до 6,5 часов, то есть очень удобно и очень комфортно. Опять же, для каких-то работ, связанных там, условно говоря, с некими темными туннелями, то есть, ну, не беру там метрострой, конечно, но тем не менее для освещения площади, которая перед собой, то, чтобы не споткнуться, идти или что-то делать, очень удобный формат, и очень рекомендую обратить на него внимание, особенно, мне кажется, интернет-магазинов подойдет, потому что это сейчас популярно. И вот второй фонарик, как бы, который у нас тл 911 мини-прожектор наш, хотел бы обратить ваше внимание мне поподробнее. Сейчас попробую вам его показать. Минуточку. Сейчас останавливаю демонстрацию. Я сейчас переключусь на себя. Итак, вот так он выглядит. Можете мне посмотреть. Он очень небольшой, помещается очень удобно в руке. То есть он практически невесомый. Вот он держит двумя пальчиками. Мне кажется, у меня справится ребенок. У него есть очень удобная ручка. Она переключается в несколько положений. Ее можно поставить. Можно держать в руке. Сзади, если обратите внимание, есть несколько функциональных кнопок. Здесь кнопка включения. Который переключает на три режима, вот эти говорят, сейчас попробую вам показать, если вот видно на свету, видите, достаточно яркий свет, при том, что это еще не самый мощный. А во второй нажатие кнопки, увеличивать яркость. Обратите внимание, гораздо больше стало яркость. И третий режим это режим сос если вдруг какие-то у вас случились проблемы, если какие-то сложности, можно так учить в лесу или подать кому-то сигнал, что тоже достаточно удобно. Причем при включенном варианте, если обратите внимание, здесь начинает загораться индикатор, который сигнализирует одно, здесь зеленый. Соответственно, аккумулятор заряжен, можно работать. Ну, и, соответственно, далее желтый и красный, тоже, господа, будет интересно покормить меня. Значит, здесь также, можете обратить внимание, есть USB-разъем. Он э, выполняет две функции. Первая – это непосредственно зарядка. Обратите внимание, здесь у нас есть проводок, который идет у нас в комплекте. И отсюда же как раз можно взять любое мобильное устройство, которое работает через То есть, ну, Если вдруг, допустим, у вас мобильный телефон, это достаточно большое спасение. Аккумулятор вам поможет его хотя бы на уровне, так сказать, звонка, ну, для каких-то реверс-ситуаций вполне разумное решение. Работает он достаточно долго. Его можно, допустим, установить вот так. Прорезиненный у него такой пластик который позволяет ему быть комфортным. Он не бьется практически, вот могу показать, Практически не ломается, потому что конструкция предусмотрена защиты от всех возможных э, вариантов. И э, плюс, что самое важное, э, он действительно стоит ну, очень небольших денег, которые, в принципе, на мой взгляд, даже фонари, которые можно найти в строительных магазинах, э, так сказать, профессиональные, они того, грубо говоря, функционал не выполняют, который выполняет вот этот малыш. Вот, поэтому очень рекомендую, как мне тоже обратить внимание, вот модель популярна, у нас на складе она всегда есть, но э, с точки зрения ряда прожекторов, которые мы показывали, он достаточно уникальный и просто имеет смысл у него как-то иногда вот возможность возможно, для какой-то альтернативы вашим клиентам. Итак, возвращаемся к демонстрации нашего экрана следующим слайдом Это то, что мы с вами рассказали про аккумуляторные светодиодные прожектора, которые у нас самые маленькие в своем классе. А сейчас мы переходим к нашей новинке. Это как раз наши гиганты, то, что у нас приехало совершенно недавно на склад, буквально несколько недель находится в продаже. Это наш царь жиртора <свят> с мощностью от 400 до 1 кВт. Они мощные, они большие, они очень ярко светятся. Мы очень хотели как сделать небольшую демонстрацию, но больше 400 Вт, к сожалению, мы даже на данном этапе пока не протестили в глобальном масштабе лаборатории, поскольку действительно яркость сумасшедшая. Здесь хочется обратить внимание, первое, что очень важно, здесь полное отсутствие пульсации, то есть для работ с более, скажем так, серьезными зрениями проблем не должно быть, и плюс, помимо всего прочего, учитывая, что дальние прожекторы, как правило, светят при каких на каких-то крупных объектах, на каких-то крупных, допустим, строительных работах, вот здесь, допустим, с правой стороны, может быть, обратить внимание, вот такие установлены в борту Санкт-Петербурга. Где действительно глаза очень устают, потому что здесь, в данном случае, пульсация будет видна, то есть, как здесь она в наличии, то есть это действительно будет очень сильно утомлить вот людей, учитывая, что там требуется определенная точность, это прямо будет вызывать какое-то слово. Здесь пульсация отсутствует от слово совсем. В этот тесте, не поверьте на слух, что как бы оно того стоит, и он действительно не дает никаких нагрузок. Что касается диодов, как вы обратите внимание, это Samsung. И э, здесь что важно, очень большой хороший диапазон напряжения 175-265. Опять же, что при установке, допустим, какие-то портовые, какие-то крупные промышленные комплексы, да, мы знаем такие напряжения вполне возможно тут работа трансформаторов. То есть это будет достаточно удобным решением, и у вас сложности не должно возникнуть вообще. А, что касается а, дополнительных там изюминок этого нашего замечательного прожектора, а, если обратите внимание, у нас а, с ним идет две усиленные пластины. Который позволяет вам более, скажем так, сделать более грамотный монтаж и закрепить его более четко, более жестко, для того, чтобы он никаким образом не упал, не сделался, поскольку он относительно тяжелый, естественно, как и должен быть прожектор для подобных работ. И плюс радиационная решетка при этом очень хороша для теплоотвод. И дополнительно, вот если обратите внимание, внизу у него есть клапан регуляции давления, при этом, что интересно, он интеллектуальный. То есть вам не требуется делать ничего руками, он сам поймет, когда у него сбыточное давление и сбыточное тепло, и сам разбрасывает, соответственно, в окружающее пространство. Uh, модельки у нас на данный момент на складе их не глобальное количество, поэтому, если кого-то заинтересовало, тот очень в лобби улюбился этот прожектор сразу, вот может попробовать обратиться к вашим менеджерам по продажам для проектных работ для uh, крупных производственных промышленных предприятий, возможно, для освещения каких-либо там э, стадионов, там, спортивных объектов, это подойдет вполне. Плюс, я знаю, сейчас происходит модернизация портов, те же самых, то есть там как раз тоже вот, очень много в закупках играет. По, скажем так, игроков из тавтологии, соответственно, можно обратить внимание, как бы, если уж, так сказать, не смог участвовать, по крайней мере, как субподряд, поскольку у нас товар сертифицированный, полностью пройдет любые проверки, которая с этим связаны. Итак, проектора у нас на данный момент все. Мы сейчас перейдем к светильничкам промышленным. Пока посмотрим, что у нас есть в чате. Может быть, кто-то что-то задавал, опять же, видел, что-то у нас подуло и, может быть, на все ответил у нас наш специалист. Так, секундочку, давайте посмотрим, вернемся. Так. И вот мы наконец нашли. Значит, взрывобезопасные светильники имеются для газовых помещений. Здесь есть нюанс. Для того, чтобы мы четко знали, что необходимо вам, поскольку для этого нужно специальное разрешение, специальные сертификаты, лучше прислать какой-нибудь нам проект или хотя бы технически монтажную сказать, схемку помещения. Потому что, понимаете, за газовых помещений тоже бывает разное. Это все зависит от того, что вам требуется. Возможно, подобрать вам именно врыв небезопасный светильник, да, но при этом, который будет выдерживать определенную сказать, среду обитания либо вариант номер два это э, сказать, под проект какой-то возможно да сделать для вас конкретную партию и привезти ее сюда в Россию так прожектора мы уже по цвету проговорили по 3000 кельвинов так стоечка э, стоит два раза чем у Эры у нас э, давайте обратим внимание Uh, у нас не просто стойка, как я уже говорил, у нас она стойка еще и с проводами, она стойка уже с розеткой, у нас стойка уже с креплением, да? то есть, соответственно, вам не требуется закупать, еще. это не просто полая трубка, там уже есть все, что необходимо для того, чтобы просто воткнули, так сказать, в розетку, и все это начало работать. Вот, поэтому здесь надо обращать внимание как бы на комплектацию, здесь вот, чтобы было понимание. Так. Отдельно на данный момент, да, как бы можно попробовать спросить вашего менеджера, у нас есть пару штативчиков, вот, если это будет большой интерес вызывать, сказать, у клиентов, мы, конечно же, будем расширять ассортимент в этом направлении, но на данном этапе, как правило, у нас очень действительно грамотно подобран этот комплект, его действительно удобнее взять, именно целиком, тем более, что по стоимости он не глобально дороже, на самом деле, а по качеству очень неплохо. Так, давайте посмотрим, что это может быть еще. Так, купольный светильник с углом 60 градусов. Вы знаете, здесь возможно рассмотреть подобный вариант. У нас, в принципе, уже были некие заделы, но, вы знаете, точное освещение — это все-таки не совсем к купольным, потому что они, я очень дальше расскажу, все-таки больше предназначены не для, еще, не для мелкой моторики, да, они предназначены именно для освещения определенного пространства, вот, если он требуется направленный свет, у нас очень много, вы эстементе достаточно хорошее количество товаров, которые могут подойти, то есть это и устраивают светильники, вот, собственно говоря, недавно, так сказать, был вебинар у меня у коллеги, который рассказывал очень много как раз по поводу точного, так сказать, акцентного света. Можете попробовать посмотреть оттуда, но если вам хочется и на прожектор, безусловно, мы готовы попробовать рассмотреть эти варианты лично для вас. Просто обращайтесь, обязательно с проектом поработаем. Так, что-то еще у нас, наверное, на данный момент... Пока нет, я так понимаю, всем очень интересно перейти уже к промышленному светодиодному светильникам. Хорошо. Итак, давайте вернемся к нашей презентации. Это промышленные светодиодные светильники серии L11 и L10. Это, собственно говоря, так называемый хайбэ, то есть то, что предназначено для высоких потолков. Значит, хотел бы обратить ваше внимание, что эти серии у нас сознательно разделены и очень различаются. Вот, именно, скажем так, точечной направленностью по специализации. Uh, вот данные светильники, которые мы сейчас видим в серии L11, у них очень интересный асимметричный КСС. В чем это выражается? Вот если посмотрите, uh, с левой стороны специально для вашего удобства вынес несколько рисунков, чтобы можно было посмотреть. Uh, у нее угол действия распределения, у данной модели, он не только продольный, но и поперечный. То есть это не только конус 120 градусов, а, грубо говоря, вот такие вот небольшие, что это, если видите вот, uh, изображение такое схематичное здесь, Наверху, то есть показано, как это на месте влажное пространство работает. И вот внизу, опять же, там, посмотрите, это как раз распределение света. Обратите внимание, красник это 200. Соответственно, можно посмотреть, что вот, скажем, просто очень схематичные да, изображение наше идеи можете посмотреть, что при закупленных светильниках, вот таким образом падает свет, и он охватывает как бы все пространство, то есть не только, непосредственно, конус под собой. То есть, тоже очень интересно, потому что это иногда требуется, особенно, например, опять же, как они специализируются, для меж, э, стеллажных межшкафных, так сказать, даже невозможно сказать, пространств. Дом, там, библиотеки, это, возможно, какие-то складские комплексы, где-то вот ряд э, палетов стоят, да, это может быть, опять же, там те же самые э, станки, но при этом, опять же, безмоторные э, работают, то есть, э, например, если что-то требуется мелкое сделать, а желательно все-таки давать какую-то подсветку еще дополнительно. Если вам, допустим, просто необходима фасовка где-то, да, например, на какой-то производственной целью, происходит чисто, вот, переложу, там ящичку условно. Вот здесь это идеальный вариант, это идеально подойдет, и, поверьте на слово, он дает ровно тот эффект, который требуется. При этом обратите внимание, учитывая его там необычную КСС, прошу прощения, может, перескочили, здесь очень можно хорошо сэкономить на количестве светильников их монтаже, потому что их реально требуется меньше. Вот мы там просто дали сравнение вам, чтобы вы посмотрели. А, По-хорошему говоря, против 14, которого нужно было поесть каких-то там стандартных других моделей, здесь можно повесить 10, что, опять же, существенно говоря, облегчает задачу и монтажнику, и по бюджету предприятия, если там вы просчитываете какой-то проект. И, в принципе, по, собственно, электроэнергии будем говорить, так это тоже сэкономить. Вот. Модели представлены мощности от 50 до 200 Вт, соответственно, у них разный световой поток. И что интересно, у них создает в комплекте все варианты крепления. То есть у них есть подвес и кронштейн, и вы можете закрепить его как наверху, ну что-то стандартный вариант. Можете подвесить, вам нужен немножечко более яркий свет внизу. Смотреть дюбли, то есть все, что необходимо для того, чтобы можно было закрепить его именно так, как удобно для работы в том или ином помещении, на том или ином объекте. Степень защиты IP44, в принципе, он редко крепится где-то, кроме как э, внутри помещений. Но если вдруг вам, допустим, захотел закрепить его на пандусе, да, например, для, сказать, на складе, или где-то на какой-то подъездной дорожке, в принципе, это вполне возможно лежу он совершенно спокойно выдерживает и пыль, и влагу, там, ну, естественно, там, если вы не будете его непосредственно, заливать кипятком или какой-то другой водой. А вторая наша моделька это тоже наша новиночка. Я думаю, с ней уже некоторые знакомы, потому что она у нас находится уже пару месяцев на складе, и очень большим успехом продается. Это наша серия новых L10 круглых. IBAF. Uh, здесь мы постараемся максимально учесть пожелания наших клиентов, которые у нас часто поступают, и вложить сюда ну, максимум возможного, ну, особенно способ дешевых хайбай существует. Во-первых, здесь большой диапазон напряжения, то есть если обратите внимание, на до 265 Вт. Опять же, что, uh, Вольпер, в причине, uh, что в принципе может uh, вам, так сказать, вот продемонстрировать uh, с правой стороны административное uh, вот, помещение, как раз работает от трансформатора, то есть это uh, склады uh, города Домодедово. И э, можете обратить внимание, что, ну, как вы знаете, там аэропорт, и там достаточно чистые скачки напряжения. Так вот, э, смотрите наверх, поймете, что никакого, никаких проблем с этими светильниками не возникает. Стоит они там вот, э, достаточно давно, вот, как уже там несколько месяцев, и вот вообще великолепность выдерживают. А, Во-вторых, у них очень высокая энергоэффективность для такого небольшого, в общем-то, собственно говоря, светильника. Вот 115 15 Здесь мы использовали, кстати говоря, BMTC, вот обратите внимание, светодиоды, это не очень известная фирма с точки зрения, сказать, рынка, но у нее качество не намного хуже, чем у Самсунга, за счет того, что мы сэкономили условно на бренде, у них очень удачная цена получилась, поэтому очень рекомендую их обратить внимание, потому что у них очень удачная мощность от 100 до 200 Вт, то есть практически то, что требуется на данном этапе как раз вот для крупных э, цехов, для крупных складов. Плюс у них хороший угол вращения. у них там на самом деле даже побольше, чем 120 градусов. Если там обратите внимание, если кому-то будет интересно, мы пришлем даже тестовые вот, сказать, режимы, посмотрим, что там действительно угол охват побольше. Вот, ну, естественно, гарантия три года за стандарт для компании Феррон уже в последнее время. Вот мы с большим удовольствием подобные новинки презентуем в чувере в качестве. Вот, соответственно, обращайте внимание на данный товар. Он действительно очень удобен и очень компактен, очень, на мой взгляд, уж сказать, очень сильно хвалю, но я прям в него влюблена, на самом деле прожектор, так что, э, хайбей, так что обратите внимание, и, возможно, в ближайшем будущем, как бы, мы еще повезем кое-что еще, но здесь уже как, небольшой секрет фирмы, мы, вам потом представим. Так, по хайбеям на данный момент пока закончили, давайте посмотрим, что у нас есть за вопросы в чате. Так, кто-то у нас еще Так, нет, ал 10 у нас пока 4-5 тысяч километров не планируется, но так я сказала, это пока еще только свеженькая линейка. Мы с большим удовольствием принимаем ваши пожелания комментарии. Обязательно пишите. Менеджеры просто, просто можете внести ваше предложение, мы обязательно это рассмотрим. Если будет много запросов, конечно, мы готовы будем внести некие. Да, согласна, что холодное нужно не всем, не всем нужны холодные так сказать, цвета, но еще раз говорю: я думаю, что допустим, там те же самые 5 тысяч, скорее всего, не сильно. Вам в данном случае помогут, хотя, опять же, это достаточно востребованные uh, 5000 кельвинов в, в допустим, тендерной документации, достаточно часто востребованные цветовые температуры. Возможно, рассмотрим. Да, спасибо большое запрос, вопрос, действительно, как раз вот прям совпали с нашими мыслями практически. Так. Да, согласна, но у Филипса, вы понимаете, как бы на данном этапе уже есть, скажем так, какой-то разработанный вариант, возможно, у них какая-то есть своя, так сказать, стратегия поведения. Если еще будет пожелание, безусловно, мы все развиваемся, у нас тоже есть производство, которое работает без бесперебойно, у нас тоже есть да, прекрасная лаборатория, которая большим удовольствием тестирует новинки наши, как бы, в том числе, и ну, совершенно спокойно думаю, что сможет, если вдруг что, разработать для вас этот проект, что-то интересное, либо, соответственно, мы вообще видео ассортимент, если это будет действительно востребовано. Так, что-то у нас есть еще? Вы знаете, сложно пока ответить на этот вопрос, в каком соотношении у нас происходит 4 или 6 тысяч хайбэй, потому что здесь все зависит от потребности. Понимаете, есть, допустим, Uh, был недавно там, допустим, оборотный там торгового зала, люди просили, допустим, вот им хотелось там такой более теплый свет, да, то есть как люди забрали там своды там, не знаю, там триста э, штук, да. Uh, потом приходят люди, которые по мелочи вот выбирают там, допустим, знаю, там, вот хотим сейчас вот что-то прошла мода там на холодный свет, вот мы там послушали, например, что это будет более интересно такое, для призрачных помещений. И в получается, что по мелочи, э, скажете, у вас набирается больше клиентов, чем по одному проекту, хотя чисто в общем смотрится как будто до да, 4000 тысяч больше. Поэтому здесь сложнее, но, учитывая, что они по большей части все-таки предназначены да, для производства. Холодный цвет он тонизирует, он заставляет работать, он заставляет не расслабляться, он, как, знаете, так вот стимуляцию определенно проводит. Поэтому, как правило, люди, ну вот они чисто психологически выбирают именно шестерку, а не четверку. Uh Трудно сказать, но думаю, где-то 40 на 60. Давайте возьмем вот такой более мягенький вариант. Потому что я сомневаюсь, что там есть большие перекосы. Вот бывает сравниваются, бывают еще какие-то варианты. То есть тут надо обязательно посмотреть статистику. Но опять же, она год за году меняется. И учитывая, что появляются новые модели, новые направления, в конце концов, даже стилистика бывает разная. Ну, так что я думаю, что в конце концов, если будет очень интересный момент, мы обязательно посмотрим, обязательно с вами свяжемся, расскажем. Пишите письма, мы обязательно нашим менеджерам. Думаю, что они вам пришли подобные статистики при желании. Нет, я бы на данный момент озвучила срок на 60, потому что если вам нужно более конкретно, мы можем, конечно, снять для вас средств рынка, это, конечно, не совсем наш профиль, вот, но в любом случае я думаю, что такую аналитику нашим любимым клиенту предоставить сможет. Сейчас на данный момент 40-60 считаете. Что-то будет еще у нас? Нет? Или перейдем дальше к консольникам. пока все хорошо если что-то появится обязательно пишите мы все еще на связи мы даже чат обязательно видим Итак далее у нас консольные уличный лет светильники серии sp29 28 и 30 у нас достаточно эти серии распространять практически бестселлер многие с ними знакомы и большому удовольствию покупают, но тем не менее давайте остановимся подробнее все-таки на каждой из моделей, потому что она имеет свою, так сказать, особенность, свою интересную конструктивную деталь. Что касается SP-28, если обратите внимание, с левой стороны у нас моделька представлена, она имеет крепление, которое поворачивается на 180 градусов. При этом она может крепиться как на столб, так и на стену. То есть вам можно выбрать любой вариант развития событий, при котором у вас данная моделька совершенно спокойно будет освещать либо территорию, либо она не потребует возможно даже никаких дополнительных столбов и креплений, будет просто сидеть на стене и, соответственно, отклоняться на любой градус, который вам потребуется, ну, в пределах 180, для того, чтобы без демонтажа освещать, менять угол освещения, освещать там ту территорию, которая на данный момент вам необходима. Они представлены в модельку у нас от 30 до 100 ватт. Световая отдача, я сразу скажу, снев, общий вопрос, что у нас свыше 10 лиминоват, то есть как бы это очень хороший эффект дает именно в уличном освещении, потому что несмотря на то, что сказать, у нас бывают сложности, вы понимаете, да, там с сказать, распределением там, самих светильников бывают там очень неудобные парки, аллеи, которых невозможно там то сообразным углами поставить, особенно когда дорожки извивающиеся, вот они очень хорошо охватывают и как раз вот они очень пригодятся для того, чтобы можно было спозиционировать таким образом, чтобы территория была освещена. Что касается модельки SP-29, у нас это один самый большой ассортимент, если обратить внимание, здесь есть свой нюанс. Во-первых, они представлены в двух корпусах квадратным и более каплевидным. Да? То есть вы можете выбрать э, наиболее удобную форматы модели, как что больше понравится. Они никаким образом энергоэффективности, никаким энергоничностью не отличаются в глобальном масштабе. Это чисто для вашего удобства, для сказать, стилистики, некого архитектурного ансамбля, если вдруг такое потребуется. Но здесь есть нюанс. Если обратите внимание, э, большая часть этих моделей имеет э, плавающий диаметр крепежной консоли. То есть вы можете регулировать в зависимости от того, э, куда вы этот э, условно сажаете там от 50 до 60 мм, плюс к ним подойдут достаточно большое количество кронштейнов. Например, если там потребуется какое-то дополнительное крепление, у нас э, есть кронштейны DS, которые можете обратиться. Они как раз по 58 мм, и э, они совершенно спокойно могут э, сесть и быть закреплены именно данные кронштейны без дополнительных каких-то покупок или э, смены столбов. Есть стандарты IP65. То есть вы можете, опять же говорю, крепить это в любое время суток. Вот, допустим, у нас вот консольчики, которые представлены в привидной форме, у нас как раз стоят в Якутии, и стоят достаточно давно, никаких от них нареканий нету. И хотя там температурный режим, я думаю, вы прекрасно знаете, там прыгает очень здорово, тем не менее, прекрасно выдерживает, плюс, учитывая, что у них еще очень большой разбег от 85 до 265 вольт по напряжению, вот, сами прекрасно понимаете, что они не боятся никаких скачков, никаких электрических дуг, но если, конечно, там совсем не будет конца света, то это будет великолепный выдержанный светильник, который он очень долго прослужит. Что касается SP30, я вам хочу представить в этой линейке очень интересную модель новая, которая у нас пришла, дожидается в июне этого года то есть буквально на днях. Здесь это новая разработка, если обратите внимание показать вам и заднюю, и переднюю часть, чтобы было, так сказать, понятно, насколько она, так сказать, интересно сделана. Что здесь самое интересное и самый большой плюс? Первое, здесь практическое отсутствие пульсации. То есть мы их заявляем даже меньше 10, хотя наша лаборатория показала, что там 5 нет. Вот, поэтому это, опять же, защита. И, что будет более важно, вы можете с данным светильником, пройти по любым тендерам и по любым работам, которые, скажем так, имеют некую техническую характеристику, как раз отсутствие или практическое отсутствие пульсации. И что, опять же, важно для тех же самых тендеров и госзакупщиц, особо могу обратить внимание, что я действительно часто сталкиваюсь с этим вопросом, цветовая температура. У нас 4 как раз и 5 тысяч кильных, которые как раз вот недавно, э, несколько наших уважаемых слушателей спрашивали, э, как раз здесь она представлена, и вы можете с ней совершенно спокойно работать, с ней, э, сказать, опять же, что гарантии, вот, обратите внимание, 4 года. Вот опять же, для долгоиграющих, допустим, там строек, для долгоиграющих проектов, это тоже очень удобно, то есть э, вы можете быть уверены, что в процессе, вот, эти вас не подведут. Они представлены мощностью от 30 до 150 ватт, Естественно, цветовой поток у нас очень высокий, здесь 120 лиминоват, обратите внимание, бывает даже чуть побольше. И, что очень важно, эти модельки, они, в принципе, очень разнообразны по решению, то есть, посмотрите, универсальное крепление у нас там, вот здесь даже больше разброса от 40 до 60 мм, то можно было удобно крепить, там очень неплохое правопитание сделано, то есть каучок, как требует, собственно говоря, по что тоже очень выгодно отличает, не все это делают, я, крайне скажу. А, данная конструкция это прям идеал для того, чтобы поставить и работать практически в любых условиях, потому что опять же, диапазон напряжения соблюден и все необходимые процедурные вопросы решены, то есть здесь в данном случае вы можете смело играть для любых своих проектов, они вас не подведут. Итак, давайте посмотрим, что у нас за вопрос. Сейчас на данном этапе, поскольку я вижу, что что то уже падает, у нас чат, секундочку, давайте посмотрим, да, вижу. Так, секундочку. Да, вот уже наш, мой коллега, так сказать, уже ответил, наш специалист, так сказать, ну, тут добавить практически нечего. Вот защита есть, да, как бы естественно, что как бы, как я уже сказала, она, возможно, не выдержит до конца света, но до 4000, да, у нас сейчас спокойно срабатывает. Я бы здесь даже порекомендовала, может быть, там 80 ватт, потому что, учитывая тот факт, что это санаторий, вполне возможно, что у вас, может быть, там пожилые люди, там слабовидящие, да, то есть, как бы, может быть, им требуется какая-то более, так сказать, подсветка, понимаете, более яркая, вот, опять же, там могут люди ходить с какими-то подпорчиками, палочками, вот, это было бы действительно оптимально. Если у вас, допустим, больше как раз там, например, э больше скажем, такой, скажем так, может быть, животных больше и так далее, тогда как раз 50 подойдет получше, потому что животные более чувствительны глаза, и, соответственно, здесь, может быть, имеет смысл подобрать как раз 50, просто зависит опять же от проекта. Лучше это Санан, вы знаете, трудно сказать, наверное, они немножко выполняют разные лично вот, на мой взгляд, потому что BMTC это более, скажем так, современный вариант, то есть Санан это надежно, зарекомендовавшаяся фирма, да, как бы, но BMT чуть быстрее двигается вперед, поэтому у них здесь в данный момент вот как бы очень сложно сравнить на самом деле. Скорее по надежности, да, как бы вот по сказать, классическому сравнению, здесь они практически одинаковые. Может быть, BMTC, с точки зрения, опять же говорю, муличных светильников, они оптимальны, оптимальны, потому что они такие очень удобные. В новых там, до 30 тысяч часов, то есть, как бы, можете посмотреть, выше, это надо записывать модели, смотря, какую вы хотели бы сейчас услышать, если это 30-50 новиночка вот, или предыдущие. 30-50. Да, там больше 30 тысяч часов. В принципе, у нас техническое описание обязательно будет. Мы сделаем еще небольшую рассылочку, там так сказать, более подробно будет написано. Вот. Но здесь они действительно вот, по нашему сказать, представлению должны работать даже гораздо дольше, потому что вот, вот тесты, которые привели в лабораторию, собственно, они вот уже тестировались, наверное, месяца два, они прям горят как солнышко. Поэтому здесь э, великолепно смотрится и смотрится. Честно говоря, мне последний данный, который мы привезли, очень нравится вообще вот практически любая модель, которую я вот беру в руки, да, она вот прямо прям эргономична и удобна. А, простите. Да, я согласна, я еще раз говорю, что мы, как люди честные, даем точно то, что проработал у нас. Вот сейчас у нас работы 30 тысяч часов, поэтому в данном случае, мы говорим, ребята там, грубо говоря, 30 тысяч часов, судя по общим расчетам данным, они работают 100%. Если там, сейчас потестируем еще неделю, и поймем, что это будет то же самое, то есть мы тоже, может быть, увеличим. Но здесь просто все зависит от того, что это просто совсем новая модель, она пока только поступила, поэтому гарантию на 30 тысяч часов мы даем всегда. Не менее, в ТЗ, не менее в ТЗ. Я поняла, о чем вы хотите сказать, но здесь, опять же, надо посмотреть, опять же, какие определенные ТЗ и какие там даются условия для работы, да? потому что если там исключительно только часы работают, то это немножко одно. Как правило, ТЗ оно более расширенное, и часы как как рекомендуемые. Чаще всего просто я смотрел проектные так сказать, некоторые документации, они скорее больше рекомендуемые. То есть как бы, на это обращается внимание в глобальном масштабе. Чем отличаются 29-22, 30-22? Как я уже сказала, у... давайте, может быть, вернемся. Секундочку, сейчас пару кадров назад. Как я сказала, во-первых, здесь вы можете выбрать себе, сейчас, давайте, наверное, уберем чат, чтобы было удобнее посмотреть. Если обратите внимание, первое, здесь есть в корпусах: Здесь есть выбор модели более квадратный, здесь более овальный. Вот а здесь в данной модели, во-первых, она представлена только в черном корпусе, и, соответственно, здесь вы можете, там, допустим, делать выбор между серым и черным а в 30, 31, 33, 32. Они, соответственно, представлены только в черном. Глобальных отличий, кроме креплений, нету. То есть вам скажу откровенно, то есть здесь по большей части вот 29 моделька, она именно для того сделана, чтобы вы могли поиграться, условно говоря, с шириной и крепежной консоли. Данная модель, она может быть, скажем так, вот лично более эргономично смотрится, но по техническим характеристикам глобальных отличий это Просто больше выведено для, сказать, удобства людей, которые хотели именно вот такой дизайн, именно вот такую модель для каких-то особых проектов и установок. Так, что-то еще у нас есть? Вы знаете, закаленное стекло у нас практически во всех прожекторах, но если мы ведем речь о консольных, у нас, так сказать, обратите внимание, может быть, даже поближе посмотрите, вот, наверное, вот на это будет хорошо видно модельки, вот, наверное, на втором слайдике. Секунду, вот это вот. А здесь, секундочку, да, вот здесь вот будет видно, сейчас мы опять немножечко закроем чат, прозрачность стекла, и э, на данном этапе, по крайней мере, вот мы так сказать, проверяли, мат идет хуже. Вот матовое стекло, оно реже для промышленного освещения берется, потому что, как правило, требуется здесь и высота, и яркость, и уголохвата, Мат все-таки съедает, он дает более рассеянный свет. Здесь мягкости нужна, тут больше требуется как раз вот, точность освещения, яркость вот именно, так сказать, некой поверхности. Да? Вот, Поэтому, вот, на мой взгляд, это немножечко уже потихоньку отмирает, хотя если требуется вот, какие-то определенные так сказать, задачи, какие-то определенные, может быть, тендеры, кому-то хочется, именно матовые или как иначе, можем осмотреть и такой вариант, у нас были старые модели, но на данном этапе мы их потихонечку отходим. Закаленные стеклышки у нас есть везде, ты сами прекрасно понимаете, это фасеточно, допустим, прожекторах я вам о них говорила. Ну, вот, поэтому можете обратить внимание на те модели, если вдруг вам потребуется, которых действительно установлено. Так, сейчас посмотрим, что у нас в чате, еще одну секундочку, сейчас у нас не хочет появляться. Угу. Чем по качеству? Мы имеем в виду сейчас 29, 22, и 30 22. Владимир, это ваш был вопрос, делал и одинаковый. Не совсем. Там есть небольшие отличия. Если хотите, я больше по техническим характеристикам, если представить себе. Не успела, да. Собственно говоря, они, по сути, одинаковые, то есть там диоды, по сути, одной и той же компании, там основные драйверы одной и той же компании, где больше конечно, конструкции корпуса, вот как бы тут вот, уже вот, технический специалист я этим уже успел ответить. То, о чем я рассказывал, да, то есть как бы чисто в эргономике и, ну, по большей части, скажу мне кажется, в эксприятии, потому что вот гарантийный срок чуть побольше на эту модель, которая 29-22, а в моем понимании, на самом деле, 30-30-ка работает тоже прекрасно. Вот мы даем ей больше гарантии, потому что, сказать, с точки зрения, вот, опять же, техники, да, данных характеристик, но вот... Тридцатку я тоже пока вот, никогда река не вызывала, она точно так же прекрасно работает, стоит и, в общем-то, пока не помню, что там приходили, я сильно говорю, то, что вот, после гарантии срок срока все сломалось. Вот, это мы берем, кстати, модели, как раз как вот, 30-22. Если здесь пока все, то давайте перейдем в нашу завершающую часть, я там осталось совсем немного, потом это тоже будет немножечко интересно для вас. Хотела бы предложить ваше внимание еще следующий момент. Надо достаточно часто спрашивать дополнительные аксессуары, как бы, но так у нас в каталоге не все, да, не дочитывают. Хотела бы еще раз обратить ваше внимание. У нас для монтажа и, собственно говоря, для работы дальнейшее с нашим товаром представлено достаточно много аксессуаров. Вот просто сказать, распачные коробочки, термоусадочные трубки с гильзами, кремы, кримперы. Вот эти очень рекомендую обратить внимание. Вы уже, наверное, слушали семинар про штыки многие, наш вебинарчик. Вот эти гнители очень рекомендуются на статье, как по которой мы с вами говорили, это как раз при необходимости куда-то поставить, кстати, типа, очень дальнее место, либо там, опять же, как-то развернуть этот процесс, скажем так, например, на приусадебном участке, там да, вам требуется там, протянуть вот там трансформаторный какой-то вот, который там не сдвигается и далеко стоит. Вот очень удобно, кстати говоря, с намоткой, обратите внимание, там, так, они абсолютно друг друга попилируются, будет очень так сказать, удачное сочетание двух моделек. На всякий случай, вот здесь для вас информация по нашему официальному сайту с интернет -магазином. также хочу обратить внимание, что у нас есть еще сейчас новый вариант общения. С клиентами, Мы делали WhatsApp онлайн, так что если будет какие-то оперативные вопросы, заходите на сайт, вам очень быстро ответят. Ну и, соответственно, координаты в Новосибирске, Казани и в нашем центральном офисе. Но это что касается самого товара и может быть имеет смысл, возможно, кому-то будет интересно и даже поможет. Здесь есть небольшие наши рекомендации по установке, куда бы то ни было, например, как вы спрашивали по поводу санатории и сказать, других сказать, участков, объектов, которые, возможно, сейчас работаете. При желании мы, конечно, можем вам даже прислать эту табличку, чтобы было поудобнее, сказать, визуально смотреть. Но здесь просто хочу обратить внимание по первому сказать, сегменту, по первой сфере применения прожектора, который у нас на штативах, смарт, который у нас будут, и РГБ очень часто я сейчас последний сталкиваюсь с вопросами относительно как раз фигмента хорика. Дело в том, что для них это действительно большое спасение, потому что представьте себе, освещение золот торжеств или каких-либо там, опять же, шоу-показов, оно требует достаточно большого количества электроприборов, при этом при всем понятно, что никакой ресторан не сможет постоянно монтировать, демонтировать подобные вещи. Поэтому, если вас просят, допустим, сделать разработку какого-либо да, допустим, комплекса, может быть, ресторанного, может, каких-то там отельного, обязательно вот рекомендую предлагать купить непосредственно уже себе в штат да, несколько из таких прожекторов, поскольку потом это будет повесить очень большой проблемой а так он может можете конференц-зал освещать, предлагаю клиенту уже сразу, так сказать, отель, и что уже повышает, так сказать, значимость даже звездость определенная. Вот. А что касается остального, вот эксплуатации зданий, то есть, ну, классики, жанра, вот, там, да, рекомендуем обращать внимание на хайбе, но э очень рекомендую, сейчас, опять же, тут несколько было проектов, которые между нас убедили меня в том, что тут не совсем понятно, наверное, само слово «хайбэй». То есть это высокие потолки. Не подойдет это для помещения э, 2000, 2 метра, прошу прощения. То есть как бы они очень будут яркими для этого, то есть будет тяжело. Вот 3,5-4 – идеальный вариант. То есть как бы, если вы рассматриваете проект, вот обращайте внимание, видите, больше 3,5 метров, ребята, это хайбэй. Вот прям сразу приходите к нам, вот, берите, они прям будут идеально подойти. Ниже тяжело, пробовали, вот даже игрались, можно, но это вот ну, проблемно будет, скажем так. Вот лучше выбрать какой-то другой вариант, Вы выбрать там те же самые э -э -э, линейные светильнички, можно выбрать у нас тоже большой ассортимент, это мои коллеги рассказывали. Вот. а вот для строительного монтажа, где действительно всегда, сказать, достаточно крупные большие помещения, так сказать, объекты те же самые ЖКХ, КХА, мы берем, так сказать, не только жилые там комплексы, массивы, да, вот там как раз имеет смысл выбрать либо хайбэ, либо консоль, потому что уличное освещение тоже хорошо но консольник в принципе подойдет и крепельности например, просто вот для освещения помещений, чтобы какого-то подъезда, например, чтобы охрана могла увидеть, что происходит, они яркие, постоянно работают, поэтому это будет удобно. Я вот. в течение общественных мест, тут, я думаю, очевидно, это консольные светильники, как бы прожектора там и RGB, это больше уже, так, сказать, так игры с ландшафтным дизайном, как бы, и вот здесь я могу, единственное, что вот мне вот кажется наиболее оптимальным для стадионов как раз, и вот тут я просто не стала писать корт, потому что я упоминала, вот High Power, это наша новая мощная, они это тоже идеально потому что один прожектор дает огромный просто яркий поток света, который реально освещает очень неплохо, и при этом не требует на данном этапе установки чего-то дополнительного. То есть у него прям ровный яркий поток. Вот это можно просто посмотреть вот, на картинке. Я думаю, вам это будет очень удобно при работе с таким проектом. Так, у нас тут появилось чате, секундочку. Так... Для, для подсветки архитектуры достаточно ли по мощности? например, мурал в 10 метров на фасаде дома. Тут добавлю, уже, так сказать, успел наш технический специалист ответить, тут тоже зависит от граффити, потому что я знаю, что их расписывают разными цветами, если, допустим, у вас краска будет там какая-нибудь, я не знаю, там инсцентная, да, вполне возможно, что вам подойдет там, не знаю, там 10-ваттный прожектор, понимаете, вот. а что касается, если, допустим, хотите именно подсветить наши стандарты, то сейчас вот могут, допустим, в Москве очень многие расписывают граффити, да, там лучшие светильники вот SP-шной серии, потому что, ну, они будут более мягко подсвечивать, делать фигуры только более объемный. Прожектор с датчиком. Сейчас одну секундочку. Дальше. Там таймер, да, я уже говорила, там не отдельный ответ, там сзади три условного два рычажка, три регулятора, один из которых как раз отвечает за задержку настройки по времени. То есть вы там вы можете просто регулировать, там просто он мягко переключается, не как времени, <с Do you know>? скажем так, передачи, а именно вот аккуратненько как, как диапазонов вам радио просто ловите то, что вам необходимо, вот можете, так вот, сказать, оставить как есть, можете иметь, как вам будет интересно. Это то, что он касается, мы с вами разговаривали, у нас на датчик абсолютно верно. Так, какая-то еще будет информация, которая будет интересна, То, что еще не успели рассказать, может быть что-то забыла. А, прошу прощения, вот 100 ват планируется и, или это лишнее? Вы знаете, сложно сказать, потому что как правило МЖБ они как раз именно декор сильная подсветка, она мешает, как правило, восприятие вот именно а, того, что вы показываете, да, то есть, будьте там, взять платье, машина, условно говоря, какой-то там, может быть, там, вот, опять же граффити, да, а, потому что здесь сейчас именно, знаете, вот как салат с монезом, да, то есть, как бы, если монезом много нальете, то будет неинтересно, как бы, сам салат. А, да, там есть у нас а, защита, но я вам сейчас просто покажу, можно сейчас попробуем вернуться. Они не сильно бьют по глазам, потому что здесь вопрос именно в том, что они не созданы для того, чтобы давать прямой свет людям. То есть вот обратили внимание, может быть, когда я показывала набережную Сочи, обратили внимание, может, как они подстроены. Сейчас, я, вот, секундочку, попробуем там вернуться. Вот обратите внимание, видите, они практически не направлены непосредственно на э, сказать, зрителя, да, то есть они немножечко вглубь, потому что прожектор он сам по себе, еще раз говорю, достаточно яркий свет дает, но э, эффект ослепления, так там специализированные стеклышки есть, э, его там нету глобального масштаба, но, конечно, глазам вот так подносить не стоит, потому что, ну, это тот прибор, скажем так, даже обычную лампу смотреть не стоит. Вот, но здесь вот, если посмотреть, как вот сама, сказать, особенность конструкции монтажа, да, что люди стараются подсвечивать именно объект, не поворачивая к зрителю. Здесь все внимание как бы непосредственно на то, что светится. А, можно, понимаете, дело в том, смотрите, вот представьте как раз вот тоже удачный пример. А не нужен людям другой цвет. Вот, понимаете, вот это же тоже процесс, то есть вы же должны что-то подобрать, что-то там переключить, как бы что-то сделать. Кому-то просто хочется чисто зеленый. Это просто как раз вот мы шли из потребности потребителя, который говорит, ребят, мне вообще тут вот цвета не интересует, не хочу там ни сильный, ни красный, ни голубой, вот мне нужен подсветка травки, Все. Тут, увы, знаете, трудно сказать, но в данном случае мы просто идем от желанию, потому что многие спрашивают именно в таком виде. Если вам, конечно, хочется, там, допустим, менять подсветку, чтобы нам больше играло и что-то в этом роде, да, вам, скорее всего, подойдет RGB, причем, с пультом управления, которое, может быть, там, даст вам возможность там, переключать это в каком-то более дистанционном режиме. Удобном. Так, какие-то еще вопросы у нас? Так, ну что ж, да, возвращаемся к концу моего вебинара, поскольку мы уже практически к нему подошли. Но, единственное, что хотелось бы еще разочек напомнить о нашей компании, собственно, говоря, которая сегодня представляет наш вебинар. Вот, думаю, что нет смысла повторяться, насколько у нас широкий ассортимент, насколько у нас хорошая качество, насколько у нас, так сказать, старый и узнаваемый бренд. Просто хотела бы сказать, что мы всегда рады вам, всегда рады тому, что вы к нам приходите, что вы что-то покупаете, какие-то предложения вносите. Мы всегда вас внимательно слушаем, мы не стесняйтесь высказывать, даже если вдруг у вас захочется, скажем так, такую-то совершенно фантастическую идею, какой-то фантастический проект. Мы всегда будем рады вам помочь и попробовать вам организовать все процессы, которые вам требуются. Ну, так вы знаете, наш девиз, собственно, гайферон – это «цвет там, где нужно». Так, еще у нас прилетело парочка вопросов, секундочку. Угу. Нет, линейный, к сожалению, да, это немножечко тема другого вебинара, вот, хотя, э, сейчас секундочку. Принизит. Да, это еще тем немножко другого вебинара, как бы, но тем не менее, я думаю, что если вы либо ничего не успели послушать, то можно посмотреть, как бы, если сказать, успели, то можем отдельно вам выслать информацию, там даже есть очень красивая картинка, где можно знать, как они красиво там соединяются, что делается и так далее. Так, еще какие-то сообщения?